Всем привет! Смотрите наш топ программ для восстановления данных с файловой системы XFS и как восстановить данные с XFS. XFS – журналируемая файловая система, однако в отличие от файловых систем X, в журнал записывается только изменения метаданных. Данная файловая система на текущий момент используется по умолчанию в дистрибутивах на основе Red Hat. Из недостатков это невозможность уменьшения размера, сложность восстановления данных и риск потери файлов при записи, если будет неожиданное отключение питания, поскольку большинство данных находится в памяти. Прежде чем приступать к тесту программ, давайте разберем структуру файловой системы. Вся файловая система XFS делится на так называемые группы выделения, Allocation Group, аналог групп блока в X2. Размер, количество и прочее описание групп выделения находится в суперблоке, а суперблок находится в начале каждой из групп выделения, так же как и в X2. По меньшей мере первые два килобайта каждой группы выделения имеют одинаковый формат. Нулевая группа выделения, а вместе с ней нулевой суперблок располагается прямо в начале устройства. Группа выделения делится на еще четыре структуры – суперблок, информация о свободных блоках, Информация о выделениях и свободных информационных узлах. Блоки, выделенные для расширения B-деревьев. Файловая система XFS имеет вид b дерева, поэтому данные лежат в самых листьях этого дерева и чтобы к ним добраться программе для восстановления данных нужно пройти эту цепочку. Если удалить некоторые элементы из данной цепочки утилита может не найти путь к данным. В B-деревьях ключи объединяются в блоки по несколько штук, что позволяет значительно увеличить их эффективность на дисковых носителях. Все листья располагаются на одном самом нижнем уровне, и каждый блок, если только это не единственный лист, корень, должен быть заполнен ключами не менее чем наполовину. Далее в тесте мы посмотрим результаты сканирования удаленных данных с файловой системы XFS и попробуем удалить некоторые элементы структуры файловой системы и посмотреть как с этим справятся программы из нашего топа. В операционной системе Windows посмотреть содержимое съемного накопителя, флешки, внешний жесткий диск с файлов системы XFS можно только с помощью специальных утилит. Программы для восстановления данных позволяют увидеть такое устройство и установить данные с него. Для тестов мы отобрали несколько самых популярных из программ для восстановления данных. Это Hetman Partition Recovery, Reclaim, UFS Explorer, Disk Drill, Active Analyzer, File Scavenger. Итак, приступим к тестированию программ. На ПК с операционной системой Linux мы создали тестовый диск с файловой системой .xfs, записали на диск данные, несколько папок с фото, видео и несколько документов, а затем удалили часть данных. С будем проводить на компьютере с операционной системой Windows. Подключаем наш диск с XFS. Windows не распознает файловую систему XFS. После подключения диска вы увидите, что система не распознала устройство. И чтобы использовать диск предложит его отформатировать. Форматировать ничего не нужно. Запускаем первую утилиту Hetman Partition Recovery и сканируем диск. Как видите, программа отображает диск определила файловую систему, отображает имя и его размер. Жмем правой кнопкой мыши по диску и выбираем «Открыть». Для начала пробуем выполнить быстрое сканирование. Данный тип анализа довольно быстро просканирует накопитель и отобразит результат. Как видите при таком удалении файлов программа без труда находит данные, отображает все файлы, удаленные отмечены красным крестиком. Полный анализ не потребовался и в итоге сэкономил нам кучу времени, так как данный тип анализа занимает значительно больше времени. Содержимое всех файлов можно посмотреть в предварительном просмотре. Также здесь есть поиск по имени файла, поможет быстрее найти нужное файлы удалось восстановить в полном объеме, как видите сохранилась структура диска, все файлы и папки на своих местах, это значительно упрощает визуальный поиск утерянных данных. Программа без труда и без особых затрат по времени нашла и восстановила утерянные данные. Запускаем следующую утилиту Reclaim. Прежде чем добраться до основного окна с дисками, нужно пропустить еще несколько окон с дополнительными настройками. Для неопытных пользователей, это может вызвать некоторые трудности в использовании. После программа начнет анализ подключенных накопителей и выведет их в список на экран, что тоже занимает некоторое время. Программа считывает служебную информацию, определяет файловую систему, имена и так далее. По окончанию видим список определившихся устройств. В списке видим наш тестовый диск. Здесь отображается имя и размер накопителя. Файловая система не определилась. Жмем запуск сканирования. В следующем окне будет выбор анализа. Оставляем рекомендуемый. Убираем лишние отметки из файловых систем. Старт. В результате программа отображает файлы, но те, что были удалены, отсутствуют. Здесь сложно понять, анализ закончился или нет. Изучив детальную программу, оказалось, что это было быстрое сканирование. Удаленные файлы вынесены в отдельном каталоге. Именно таких файлов не сохраняются, но доступен их предварительный просмотр, из чего можно определить, удастся ли их восстановить. Документы в превью не отображаются. В итоге непонятно, удастся ли программе восстановить их в полном объеме. Предварительный просмотр документов выглядит следующим образом. В результате имена файлов изменились, нарушена структура папок. Скорее всего программа использует алгоритм быстрого поиска по типам файлов. Для запуска детального анализа нужно нажать кнопку Resume. В процессе анализа видим, что программа переносит файлы из папки. Unclassified на свои прежние места, восстанавливая структуру и имена. Программа справилась с задачей, хотя для этого и понадобилось немало времени. Запускаем следующую утилиту UFS Explorer. Отображается имя диска, объем и ниже раздел с файловой системой XFS. При просмотре содержимого каталога отображаются только файлы, которые остались на диске. Запускаем быстрое сканирование. Быстрый анализ не находит удаленных файлов в корне диска. Те, которые лежат в папках в программе, удалось найти. При предварительном просмотре увидеть содержимое документов и видео не удалось. Быстрый анализ не нашел некоторых удаленных файлов. Посмотрим результаты поиска удаленных файлов. Убираем лишние отметки. Если этого не сделать, процесс сканирования может немного затянуться. Это минус для неопытных пользователей, которые вряд ли снимут данные отметки. Процесс поиска удаленных файлов тоже занимает довольно продолжительное время быстрым его не назовешь. В результате программа нашла удаленные данные. Они выделены другим цветом. В предварительном просмотре можно посмотреть только фотографии. Еще один недостаток, так как непонятно удастся ли в итоге их восстановить и не будут ли файлы повреждены. Также неудобно, что до покупки полной версии вы этого не узнаете. Следующая на очереди диск дрилл, программа видит устройство, его имя и объем, файловая система не определилась. Быстрое сканирование для данного накопителя недоступно, так как программа не определила файловую систему. Жмем искать данные, после чего сразу же запустится глубокое сканирование. В результате имена файлов не сохраняются. Найти какие из них были удалены сложно и определить результат также довольно трудно. В предварительном просмотре видим видео которое было удалено. Есть документы, но их содержимое не отображается. Программа нашла некоторые удаленные данные, но здесь нет быстрого анализа, удаленные файлы никак не помечены, имена не сохраняются. Файлы разбросаны в папках по типу. Поиск нужных за тот днем. Поиск файлов довольно продолжительный по времени. При наличии выбора лучше обратить внимание на другую программу. Следующая программа – на Razer. Разработчик заявляет, что она поддерживает XFS, но в итоге видим накопитель с неразмеченной областью. Программа не определила файловую систему на данном накопителе. При быстром анализе не находит никаких данных на диске. Быстрый анализ в данной программе длится по времени больше, нежели полный анализ диск Drill. Поиск файлов по сигнатурам нашел данные, но определить какие из них были ранее удалены нет возможности, так как имена файлов и структура не сохраняются. И следственно результаты восстановления определить сложно. В Предварительном просмотре отображается только фото. В просмотре файлы, видим, что некоторые удаленные файлы найти удалось. Так как имена и структура не сохранились, найти нужное сложно. Суперскан занимает очень много времени. За полчаса программа не отсканировала 1% объема носителя в 10 гигабайт. Похожий результат показала программа Scavenger, в которой тоже заявлена поддержка файлов системы XFS. При быстром анализе ничего не нашла и при полном анализе использует алгоритм поиска по сигнатурам. Имена файлов и структура утеряны. Интерфейс не особо удобный, для неопытных пользователей может вызвать трудности в использовании. Пробежавшись по файлам, видим, что некоторые из удаленных фото программа восстановила. Документы и видео в предварительном просмотре не отображаются. Результат неизвестен, так как файлы можно посмотреть только после восстановления. А восстановление возможно после покупки полной версии. Как по мне, есть альтернативы получше. Итак из результатов у нас есть три программы, которым удалось найти удаленные данные с файловой системы XFS в полном объеме. Некоторые справились с этим быстро, а некоторым понадобилось больше времени. Пока из фаворитов можно выделить программы Hetman Partition Recovery, UFS Explorer и Reclaim. Drill показал результат немного хуже, так как ищет файлы по сигнатурам. Active на Razer и файл Scavenger, как по мне, не стоят внимания так как бесплатных из них нет, а возможность восстановления под вопросом. Для дальнейшего теста мы затрем часть файловой системы, а именно затрем один из суперблоков данной файловой системы. Удаляем главный суперблок. Итак, запускаем Partition Recovery. Программа определяет затертый диск как неразмеченную область. В таком случае доступен только полный анализ. Выбираем файловую систему, снимаем отметку поиска по содержимому, по сигнатурам, иначе в таком режиме анализ займет больше времени. Программа нашла раздел с файловой системой XFS. Как видите, даже после частичного затирания главного суперблока структура папок и имена файлов сохранились. В итоге поиск файлов не будет затруднен. В предварительном просмотре доступны все фото и видео. Нельзя посмотреть только удаленные документы. но при этом восстанавливается в полном объеме, без повреждений. Запускаем следующую программу UFS Explorer. Данная утилита также отображает диск с неизвестным разделом. Отмечаем файловую систему и запускаем сканирование. Программа нашла все файлы. Также сохранилась структура и имена файлов. Единственный недостаток это то, что все документы и видео нельзя посмотреть в предварительном просмотре. Восстановление этих файлов под вопросом, так нельзя посмотреть содержимое без сохранения на диск. Следующая программа Reclaim. Второй тест я проводил на образе диска, так как была затерта часть файловой системы. Как я уже говорил ранее, интерфейс программы довольно сложный и непонятный. Неопытному пользователю явно будет сложно разобраться какие из опций выбрать. Оставляем файловую систему XFS и запускаем сканирование. Программе удалось найти удаленные файлы. Структура и имена файлов тоже сохранились. Удаленные данные отображаются. Из недостатков можно выделить то, что документы не отображаются в предварительном просмотре. И анализ диска был самым продолжительным по времени в сравнении с предыдущими в два или три раза. Disk Drill, Active и File Scavenger используют алгоритм поиска по сигнатурам. Данный тип анализа является медленным, не сохраняет дерево каталогов и имена файлов, так что результат можно считать неудовлетворительным. Так как это не бесплатные программы, я бы сделал выбор в пользу программ с более удобным и быстрым способом поиска утерянных файлов. Итак, что можно сказать в заключении? Из списка тестируемых три программы нашли данные с сохранением структуры диска и имен файлов – Hetman Partition Recovery, UFS Explorer и Reclaim Pro. Некоторые не отображают в предварительном просмотре документы и видео. Без сохранения файлов сложно оценить, получится ли восстановить файлы в полном объеме. Это неудобно, потому что для восстановления нужно купить полную версию программы. А в итоге может оказаться, что файлы битые и часть видео или документы не отображаются. Программа Hetman Partition Recovery отображает все файлы в предварительном просмотре и вы сможете оценить результат программы перед покупкой полной версии. Имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, который не вызовет труда даже в неопытных пользователей. Программа позволяет сохранить структуру папок и названия файлов, что упрощает поиск нужных данных экономит ваше время. Алгоритм программы позволяет восстановить данные, даже если затереть большую часть структуры файловой системы. И если на диске остались хоть какие-то данные, она способна их восстановить и отобразить пользователю, так как в процессе поиска использует и сигнатурный анализ. Если вам нужно восстановить данные с RAID массива с файловой системой XFS, который довольно популярна у некоторых производителей на хранилищ. Воспользуйтесь версией Hetman Raid Recovery. Данная версия программы поддерживает все популярные файлы системы и уровни RAID. Детальное восстановление с RAID массивов на данной файловой системе смотрите в других наших видео, ссылку я оставлю в описании. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.